Парабелу. А, вот так, побеждает сильнейший. «Аля девкам аля геру», как сказали французы. Опа! Выйди на эту сцену и повези,